Привет на нашем канале. Сегодня мы решили обсудить вопросы регресса и суброгации. Автовладельцы на практике очень часто сталкиваются со случаями предъявления обратных требований со стороны страховых компаний. Что это означает? Ну, например, виновник дорожно-транспортного происшествия получает обратное требование, регрессное от своей страховой компании после того, как она оплатила потерпевшему на основании закона об обязательном страховании гражданской правовой ответственности транспортных Средств. Также очень распространены случаи реализации право обратного требования по договорам страхования каска. Имущество Это возникает, когда страховая компания оплатила убыток человеку, который заключил с ней договор имущественного страхования, и после этого предъявляет обратные требования к лицу, ответственному за причинение ущерба. Это может быть либо непосредственно виновник ДТП, виновник залития, лицо, которое виновно в том, что произошел пожар,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 гражданской ответственности. То есть страховая компания после того, как провела выплату потерпевшему на определенных основаниях обращается к виновнику. Наиболее распространенными случаями, когда страховая компания может предъявить регресс, являются несвоевременное уведомление страховщика. Это участие в ДТП, в состоянии алкогольного наркотического опьянения, либо под действием сильнодействующих препаратов. Следующее, это когда транспортное средство страхователя в момент э, дорожно-транспортного происшествия было технически неисправным, и это стало причиной ДТП. И еще одним распространенным основанием, по которому предъявляется регресс, это э, когда виновник э, самовольно покинул место дорожно-транспортного происшествия, проще говоря, скрылся. Субрагация выглядит по-другому. В есть э, действующее отношение между виновником и потерпевшим, Например, по договору страхования КАСКО есть пострадавший и есть виновник ДТП. То есть между ними возникло внедоговорное обязательство и виновник ДТП обязан компенсировать ущерб пострадавшему. В данном случае страховая компания, оплатив ущерб пострадавшему по договору страхования КАСКО, не приобретает... Права регресса, а э, происходит замена кредитора в данном обязательстве, то есть, то есть потерпевший э, из этого обязательства выходит, а вместо него заходит страховая компания. То есть разница между регрессом и суброгацией с практической точки зрения кардинальная. Во-первых, это сроки исковой давности. Если, если мы говорим о регрессе, то срок исковой давности начинает истекать с момента, когда Страховая компания произвела выплату страхового возмещения, так как у нас возникло новое правоотношение. Если мы говорим о суброгации, то срок исковой давности начинает истекать с момента дорожно-транспортного происшествия, поскольку никаких новых обязательств у сторон не возникло. Страховая компания просто заменила кредитора в этом обязательстве. Тут есть еще один нюанс. В данном случае выплата страхового возмещения со стороны страховой компании виновник она будет регулироваться законом об обязательном страховании и гражданской ответственности наземных транспортных средств. И получится так, что законом предусмотрена выплата с учетом износа, если на это есть основания. Если страховая компания потерпевшего, например, застраховала его автомобиль, ну, допустим, 7-8 летний, без износа, а страховая компания э, виновника в данном случае будет оплачивать возмещение с учетом износа, образуется разница, которая не покроется страховой компанией. И вот на сумму разницы, а также франшизу, э, страховая компания э, потерпевшего также может предъявить э, требования непосредственно к виновнику ДТП, независимо от наличия его страховой компании.